Здравствуйте, уважаемые. В общем, ситуация следующая. Военная палатка. Военная большая палатка. Тоже такая примерно метров пять в длину. В одной ее части. примерно В дальнем углу я еще двое бойцов. Все, все военные, в военной форме, в камуфляже. Еще двое бойцов здесь. Вроде бы еще один в противоположном от меня углу. Я прихожу в себя после э, удара по голове. По лицу идет кровь. Все в глазах мутит. Смотрю в метрах в трех, где-то, наверное, может даже в пяти э, от меня, в том вот дальнем э, конце, в противоположном конце палатки от меня. Один из моих товарищей уже с перерезанным горлом лежит. Над вторым происходит следующее. Невысокая девушка плотного телосложения, тоже в камуфляжной форме, ножом начинает его резать. Он еще как-то пытается сопротивляться. То есть, походу, она на него во сне напала. Прикрывается руками, что-то пытается сделать, несколько ножевых уже получил, вроде даже уже удар по горлу. Я в этом бессознательном, ну плохо контролирующем еще тело состоянии хватаю первое попавшееся, что есть под рукой саперскую лопатку, саперную лопатку и начинаю гнаться. Она меня видит, бросает убийство моего товарища на полпути недоделанным убегает из палатки в руках у нее калаш она пытается его снять с предохранителя, но почему-то как раз в этом и одновременно бежать и почему-то все время спотыкается, когда это делает метров 150 наверное я гоню за ней причем она бежит виляя то есть пытаясь сбить след а Я все время бегу ровно и попадаю под ее потенциальную траекторию, тем самым догоняя ее очень быстро. То есть через 150 метров стоит длиннющий забор, двухметровый из бетонных э, плит. Ухватившись, подтянувшись, она через него перепрыгивает, соответственно, я за ней, расстояние уже совсем небольшое. И за этим забором оказывается такая болотистая территория, всего лишь метров 5-10 шириной и снова такой же забор. Я уже совсем близко к ней, она не может уже добежать до следующего. Я ее нагоняю, она падает на одной из этих кочек. И я ее жестоко мешу прям просто в кашу, просто в просто фарш просто уничтожаю этой саперной лопаткой. И я такой думаю, почему я не стал спасать товарища, останавливать ему кровотечение, как-то погнался за ней, Потому что важнее в первую очередь уничтожить угрозу, угрозу. Соответственно, потом я полез через забор и начал уже, проснулся. Вот такое вот сновидение. Вот такое вот сновидение. Пишите в комментариях, как это можно истолковать, какие ваши версии, там, может быть, ссылочки какие-то, разного рода сонники. Подписывайтесь, и новые видео будут не за горой. Ставьте лайк, если вам нравится данное видео. Пока.